Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий Щерба, и я представляю компанию «Осама». Я продолжаю вас знакомить с водяными тепловентиляторами или иначе водяными калориферами. В этом видео я вам расскажу о ключевых моментах, на которые надо обращать внимание при подборе водяных тепловентиляторов. В следующем видео мы съездим с вами на российский завод о производстве водяных тепловентиляторов под названием Greyers. Всем желающим получить бесплатную, профессиональную консультацию и выбрать необходимые модели водяных тепловентиляторов, просьба звонить или писать нам. Все контакты есть в описании. Теперь о главном. Основные особенности подбора водяных тепловентиляторов и на какие основные ключевые моменты обязательно надо обращать внимание. Первое, Надо понимать, что точные ответы на вопросы, какая мощность тепловентиляторов мне нужна, где и как их расположить, как сделать систему отопления наиболее эффективной, может дать только проектирование. Это инженерная услуга, которая требует времени и денег. Хотя большинство наших клиентов не делают проектирование, опираясь на наш многолетний опыт работы, но на 100% гарантию точности подбора оборудования не может дать даже само проектирование. Второе. Важно знать, что мы с вами нагреваем воздух, единица измерения объема которого является метры кубические, а не метры квадратные. Так большинство в кавычках специалистов подбирает оборудование, запрашивая своего заказчика только площадь помещения, принимая в уме высоту потолков 3 метра. Итак, очень важно знать высоту потолков и конструктив этих потолков для правильного подбора водяных тепловентиляторов. Немаловажным является и геометрия самого помещения. Так, возьмем, например, две теплицы э, с общей площадью каждой 250 метров квадратных, у них равные технические характеристики в этих помещениях, мощность, которая требуется для обогрева этих помещений, она одинаковая. Но так как одна теплица у нас шириной 5 метров и длиной 50, а другая теплица с размерами 16 на 16 метров, то количество приборов, которые требуются в первое и второе помещение, они будут разными, хотя суммарная мощность будет одинаковая. Третье. Обязательно требуется учитывать толщину и материал стен, кровли и пола. Наличие теплоизоляции значительно снизит э, теплопотери нашего здания. Четвертое. Это двери и ворота. Необходимо знать их количество, габаритные размеры, высоту и ширину, как они часто открываются и закрываются, и как, например, они работают. Например, заходят фуры и останавливаются непосредственно в проеме ворот. И пока идут погрузоразгрузочные работы, все тепло выходит из помещения на улицу. Важным фактором является наличие воздушных тепловых завес, которые не только сохраняют тепло в помещении и повышают эффективность системы отопления, но также снижают эксплуатационные затраты. Даже завесы без обогрева, без нагревательных элементов, тенов или водяных теплообменников сохраняют тепло в помещении и являются эффективными приборами. Поэтому за профессиональным подбором воздушных завес вы можете обратиться к нам, и мы вам подберем то, что надо. Пятое. Наряду с наличием дверей и ворот нам надо учитывать площадь остекления и тип остекления. То есть пластиковые окна, деревянные, там, из алюминиевого профиля. Шестое. Это приточно-вытяжная вентиляция. То есть мы с вами прекрасно понимаем, когда работает система вентиляции, часть уличного воздуха, пуская нагретого, поступает в помещение. Но мы выбрасываем с вами из помещения отработанный воздух вместе с теплом, который производит наши отопительные агрегаты. Седьмое. Нам нужно знать дополнительные теплопритоки в наше помещение. Рассмотрим на примере. У нас есть продуктовый магазин с закрытыми витринами, холодильниками, морозильными камерами. Все они выделяют тепло. Люди, бытовая промышленная техника, освещение, компьютеры, всевозможные технологические процессы. Это дополнительные теплопритоки. Восьмое. Температура воздуха. Нам точно нужно с вами знать, какая температура нам требуется внутри помещения. Так, например, в гараже достаточно плюс 15 градусов, а в теплице нам нужно плюс 25. Например, там, если выращивают помидоры, соответственно, и тепла нам надо с вами будет больше. Также важна температура уличная, то есть на улице. Безусловно, производство, находящееся в Салихарде, потребует больше тепла, чем аналогичное производство, которое находится в Краснодаре. Девятое. Температура теплоносителя. То есть, это та температура, до которой котел у нас с вами нагревает теплоноситель. Например, воду или антифриз. Например, газовый котел нагревает теплоноситель до температуры 80-90 градусов. Ну, или значение меньше, если пользователь сам задал какую-то более низкую температуру. И эта температура называется как раз температурой прямой подачи. Также важна температура и обратной подачи, то есть, с какой температурой наш теплоноситель возвращается в котел, где он снова будет догреваться. Обычно эти температурные показатели указываются через дробь, и звучит это как 90 на 70 или, скажем, 80 на 60. То есть, чем выше у нас температура теплоносителя, тем больше наши водяные тепловентиляторы будут отдавать тепла. И десятое – это размещение отопительных агрегатов. У всех водяных тепловентиляторов есть такой важный параметр, как эффективная длина струи, о котором я уже упомянул в одном из предыдущих роликов. Он может составлять от 6 до 26 метров, то есть это то максимальное расстояние, на которое водяной тепловентилятор может толкнуть нагретый воздух. Безусловно, этот показатель нужно учитывать и располагать нам с вами оборудование так, чтобы не было у нас с вами холодных зон, то есть теплый э, воздух попадал бы в любые точки нашего помещения. Подводя итог, можно сказать о следующем, что если вы сами решили рассчитать и подобрать водяной тепловентилятор, то лучше вам этого самостоятельно не делать. Упустив какие-то важные критерии, вы рискуете тем, что в зимние периоды, в холодные периоды, годы вы окажетесь в своем помещении в телогрейке, а не в шортах. Мы готовы бесплатно и профессионально подобрать вам водяные тепловентиляторы и автоматику к ним, а также воздушные тепловые завесы, котлы и горелки. Хотите? тогда пишите нам или звоните. Все контакты есть в описании к видео. А также оцените этот ролик, оставьте свои комментарии, подпишитесь на наш канал. А на этом все. С вами был Дмитрий Щерба и компания Асама. До новых встреч. Пока.